Они развязали глобальную биологическую войну, и я уверяю, что это обстоятельство известно и мировым правительствам, и специальным службам. А почему же против них ничего не предпринимается? По одной простой причине. Агрессии подверглись столь многие страны, что все эти страны по протоколам должны были бы объявить войну агрессору. Но этого не будет. Мы первыми распространили, предали публичной огласки, информацию о расшифровке генома коронавируса. Согласно этой расшифровке, он является биологическим оружием с подключением элементов СПИД. Однако на эту информацию практически никто не обратил внимания. Мы призываем вас распространить это видео. Распространить это видео среди профессионалов, микробиологов. Для того, чтобы разговор наконец пошел серьезный, а не так, как он ведется сейчас. Сегодня, когда полностью подтвердились наши прогнозы о том, что в мире уже началась глобальная биологическая война, многочисленные военные эксперты продолжают нести чушь о том, что, например, такое обстоятельство, что больше всего от коронавируса пострадали страны, расположенные на широте 40 градусов, мы об этом еще поговорим, объясняется природными явлениями, и одновременно при этом они признают, что вирус был создан искусственно. Такого слабоумия или пользование одной и той же методичкой, мне на моем профессиональном веку видеть еще не доводилось. Цели глобальной биологической войны были определены еще в нулевые годы. Сейчас это происходит именно так, как это и определялось. С именно такими задачами развязана глобальная мировая биологическая война. А то, что это развязано именно сейчас, в этом нет ничего удивительного, поскольку соответствующие цели, о которых мы поговорим далее, они должны быть достигнуты к 2025 году. Именно столько времени и потребуется, чтобы все произошло так, как происходит сейчас. Чтобы все получило законченный вид. Сегодня наш канал огласит некоторые... Секретные, во всяком случае для многих секретные данные об этой глобальной биологической войне, о ее целях и так далее. Еще раз прошу, подпишитесь на наш канал. Информация здесь появляется не часто, но эта информация буквально на вес золота. На вес жизни. И перед началом обстоятельного разговора на все указанные темы, мы сделаем сразу еще один прогноз. Сейчас, в течение ближайших двух месяцев, а именно, примерно до конца мая, мы услышим о том, что коронавирус мутирует, улучшается, все затихает и так далее, и так далее, и так далее. Новый гром грянет ближе к 20 числам июня, сапогеем примерно в 20 числа июля, к окончанию июля. Оставшиеся в живых смогут проверить точный наш прогноз. Кажется ли он таким же точным, как то, что мы рассказали вам первыми о том, что коронавирус является боевым биологическим оружием? Итак, как все уже знают, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Как знает большинство, больше всего сейчас страдают от коронавируса страны, которые расположены на широте 40 градусов. Забавный феномен, не правда ли? Что такое страны на широте 40 градусов? Это Ухань в Китае. Франция, Италия, Иран, Южная Корея, Япония, Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк в США. Вот вы сейчас перед собой видите карту. Она, судя по всему, имеет, видите, этот пояс, пояс 40-й широты. Она, судя по всему, имеет китайское происхождение. И сейчас все эксперты, как один, говорят, что не имеет вот этого обстоятельства, никакого военного... Так сказать, аспекта никакого заговора, все, дескать, просто такая вот природа на этой ш... проклятой сороковой широте. Но на самом деле давайте посмотрим на сороковую ш... широту несколько с другой точки зрения. Это уникальный пояс. Пояс, где находится Китай, кузница мира. Да, вот как бы рабочая кузница мира, давайте вот посмотрите внимательнее на эту карту. Далее. Сейчас рушится технологически устоявшиеся э, производственные цепочки. Э, то есть в поясе, который, как мы видим, э, находятся страны э, с уровнем производства, уровнем технологий, э, страны, зависимые, наконец, от э, нефтедоллара. Э, если Китай это действительно фабрика 21 века, и все началось с Китая, то все это затрагивает и Россию, и Европу, тех, скажем так, кузницу технологий. То есть идет обрыв производственных технологических цепочек. По сути, действительно, здесь можно сослаться на политолога, один из вменяемых, казалось бы, экспертов, политолог Александр Жилин, он говорит о том, что сейчас рушится старый индустриальный мир, и наносится удар по нефтедоллару. То есть мы видим, что если бы не вот эта вот протяженность большая, то можно говорить о точечном применении коронавируса. А что же говорят об этом эксперты, в частности, знаменитые военные эксперты? Вот, например, такие, как военный эксперт, которого мы немножко уже упомянули, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. С одной стороны, вы только вслушайте, с одной стороны, он э, говорит, что нетипичное поведение нового коронавируса как бы косвенно подтверждает версию о его искусственном происхождении. Э, господин Леонков Леонков, э, возьмите, пожалуйста, посмотрите, э, косвенное подтверждение, которое я приводил в прошлый раз. Есть расшифровка генома. Есть расшифровка генома, доказывающая не косвенно, а прямо его искусственное происхождение с целью применения в боев... в бо... с целью боевого применения да, коронавируса. И вот, с одной стороны, он говорит, что да, есть вот косвенное как бы, подтверждение того, что это искусственное происхождение, так это все гуманно, да, не говоря о том, что это оружие. А с другой стороны, он говорит, что природные коронавирусы, как правило, это такие локальные явления, действующие в определенном географическом ареале. Я никогда не слышал, чтобы географический ареал определялся широтой, конкретно 40-й широтой. Да? Очень интересный нам этот поезд. мы объяснили, почему там находятся связи производства, технологии, нефтедоллары. Вот сейчас это все обрушивается. И вот, так сказать, все это происходит естественным путем, так что, ну, никакого заговора не существует. Вот такого же мнения придерживается депутат Госдумы, вот как это любит писать в России врач со стажем Алексей Куриный. Он заявляет, что для появления такого коронавируса есть вполне логичное объяснение, и вот не нужно здесь никакой конспирологии. И он опять говорит, цитата, я цитирую, я сейчас процитирую. Это объясняется идентичными климатическими условиями, благоприятными для распространения вируса. Вероятнее всего, это температурный режим и влажность там, где вирус дольше всего сохраняется во внешней среде. Соответственно, может поразить большее количество людей. Опять, эти -э, товарищи, господа, они путают как бы ареал э -э, с, с широтой. Э -э просто, про просто это поразительно, конечно. Признавая при том искусственное происхождение вируса. А что же происходит на самом деле? Ну вот, давайте теперь поговорим. На самом деле, еще с нулевых годов среди, скажем так, военных вирусологов, а военные вирусологи имеют к нашей теме особое отношение, потому что вот сейчас военных вирусологов не случайно привели, привлекли к участию, противодействию вирусу в России. Не случайно то же самое делается в Германии, так вот еще в начале 2000-х годов бытовала такая, скажем так, между собойчик и разговор о том, что со ссылками на доклады, опять же секретные, что к 2025 году, внимание, к 2025 году, человечеству просто не будет хватать ресурсов, не будет хватать ресурсов, и пропитание, еды и так далее, и так далее, и так далее. Если будет интересно, я, наверное, эту тему поговорю отдельно. Но интересно, почему э, боевых вирусологов, да, почему боевых вирусологов так э, это озаботило? А потому что в ряде э, секретных докладов э, нужно же, как бы, подвести какую-то корву для применения такого оружия, да? В ряде секретных докладов этим и оправдывалось будущее а, применения биологического оружия. Словно говоря, проредительное населения и так далее, и так далее, и так далее. Подсчитывалось, что к 2030 году нужно будет, а, для того чтобы прокормить это все население, нужно будет аж две такие планеты, как Земля. То есть на основе, и конечно делался вывод, ну не обязательно применять биологическое оружие, потому что он, например, может скажем, ввести какие-то меры ограничения рождаемости и все такое прочее но это не получается и вот этой причиной 2025 год конкретно назывался нужно проредить человечество и поэтому имеет смысл применить соответствующее биологическое оружие я конечно огрубляю, говорю очень прямолинейно, но именно таков посыл господа и товарищи не дадут мне соврать что именно так оно все и происходило и вот собственно что произошло в 2012 году эта история сильно засекреченная вокруг нее много дезинформации, вбросов и так далее и так далее, и так далее. в институте в университетском центре Erasmus в Роттердаме, Голландия в общем-то полупрофессионалы дилетанты, ну, дилетанты в военной области, ученые Изучали птичий грипп И оп, создали его такой штамм. А, ему удалось создать, который может убивать сотни тысяч, миллионы людей. А, штамм крайне опасный. Понятно, что этим заинтересовались сразу спецслужбы. Понятно, что всю эту деятельность сразу доклады их засекретили и так далее, и так далее. Но люди, кстати говоря, не обладали даже доступом и допуском. К тайну, в принципе, они не обязаны были ничего хранить. Все, что они могли, они изначально сказать, проговорили. Вот. возникает тут два вопроса. Итак, обратил внимание, в, 2019, в 2012 году создается штамм, искусственный штамм, ген модифицированный штамм птичьего гриппа. И, внимание, которые могут переносить перелетные птицы на большие расстояния виды птиц сами неуязвимые для этого а, а, а, вируса и эта работа срочно засекречивается и так далее и так далее и так далее правда возникает подозрение что ряд э, иностранных граждан как это происходило, например, в Караде, когда пытались вывезти образцы китайцы, ряд иностранных граждан э, получили доступ к результатам этих исследований. И эти исследования и были положены э, в основу того биологического оружия, которое сейчас применяется в глобальной, еще раз подчеркну, мировой биологической войне. И вот это распространение вируса на 40-й широте, именно в технологической кузнице, можно сказать, планеты всей, да, на определенной очень широте. Еще раз подчеркну, это технологическая кузница мира, Европа, это сборочная мира, это Россия, которая поставляет э, природные ресурсы. И вот он там применен. Вот этот вот э, вирус, который был разработан в 2012 году, судя по всему, и был э, положен в разработку э, коронавируса и он возник не просто в определенном реале да с чем связаны скажем мои прогнозы прогнозы связаны с тем что все началось во время миграции зимней миграции птиц и судя по всему вот если просто грубо и упрощенно сказать судя по всему словно говоря этот штам кололи птичкам которые разнесли его на данную широту. А там, да, конечно, в принципе, условия действительно идеальные для его развития. То есть нужно сказать спасибо птицам и тем птицам военных ведомств, которые этим занялись. Теперь следует сказать особо почему. При том, что эта война ведется, и я думаю, что для большинства ведущих спецслужб мира и правительств не секрет кто провел эту операцию подчеркну это не террористическая организация не какие-то боевики там, исламского толка, исламистского толка которые хотели бы обвинить это вполне определенное скажем так государство почему же об этом не говорят и никогда вам не скажут по одной простой причине вернее по двум во первых Агрессии поверглись многие государства. Значит, агрессору должен быть дан ответ. И если огласить это государство, то мир погрузится в состояние ядерной войны, которая уничтожит нынешнюю цивилизацию полностью. А вторая причина, да, она цинична. В какой-то степени то, что сейчас происходит, оно отвечает как раз той самой задаче, к 2025 году сократить количество населения Земли. И вот поэтому через какое-то время, когда контрольные цифры будут достигнуты по тому сокращению, которое нужно, тут-то и окажутся вакцины разработанными и так далее, и так далее, и так далее. Но располагая вот этой информацией, которую вам не скажет никто, я не располагаю другой. Я не располагаю цифирью, я не располагаю теми параметрами, которые заложены в эту ведущуюся мировую биологическую войну. То есть, какое первое, какое количество населения планируется уничтожить, какие есть контрольные цифры по этому поводу. И второй очень важный для нас момент. А вот, собственно, те, кто это начал, те, кто развязал эту мировую биологическую войну, они отдавали себе отчет, что смогут ли они удержаться в рамках контрольных цифр. Вот такой циничный вопрос. Но не я это начинал. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы, на самом деле, депутаты всех ведущих стран мира подали официальные запросы в свои проекты. Располагают ли они, да? В Штатах есть обязанность государственных органов отвечать на такие запросы граждан, в том числе журналистов, располагают ли они информацией, имеет ли начало мировой биологической войны некое государственное обоснование, стоит ли за этим государство какое, какое именно. И правда ли в том, что ныне применен но ну, не применены те самые голландские технологии я же подчеркну опять, что здесь Голландия как бы абсолютно ни при чем это, сказать, это технологии двойного применения то есть исследование вирусов вот таком вот в плане двойного применения оно не запрещено и там ребята молодые работают в этом ортодамском центре, они собственно не убийцы человечества, да, другое дело как с этой тайной обошлись а засекречивали эту ситуацию очень и очень сильно вот нужны просто запросы в адрес э, своих государств. Интересно, будут ли такие запросы сделаны? Услышит ли нас кто-нибудь? Интересно ли подключатся ли к этому разговору профессиональные э, военные вирусологи? Ну, они связаны тайной, они любят говорить о тайнах прошлого века и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку оно так происходит, я подчеркну еще одно обстоятельство. Э, среди тех же вирусологов, которые работают над... Э, несуществующими программами есть прекрасное понимание того, что именно биологическое оружие и именно биологическое оружие это новое, можем сказать так, атомное оружие 21 века и так повторюсь первое, мы имеем дело с мировой глобальной биологической войной, которая затронет еще большее количество стран. Хотя сейчас это имеет в основном место на уже упомянутой 40-й роковой широте. И теперь поговорим о том, что у каждой войны есть своя идеология. Мы немножко уже поговорили о нем, о ней. В данном случае идеология такова. Весь научный и технологический процесс в сфере прикладной и биологии, и медицины, поставил перед профессиональными военными, перед спецслужбами развитых государств, можно сказать, несколько, некоторые нетрадиционные вопросы. Формулировалось это так, что на земле не может проживать 7 миллиардов человек населения. Потенциал промышленности мира должен быть сокращен, еще раз повторю, обратите внимание, к 2025 году. В одной из, скажем так, не широко доступных работ прямо указывается, что факты таковы От промышленного мира требуется срочное снижение мирового ВВП К чему мы идем все с вами вместе, вне зависимости от наших взглядов А классическая экономическая теория бизнеса и производства нуждается в быстром пересмотре своих базовых аксиом Слишком мы все хорошо стали кушать. Очевидно, что проблема гипертрофированной мировой промышленности и опасной переполненности Земли, это я практически цитирую вам посыл из этой работы, могут, внимание, иметь лишь военные решения. Вот к этому военному решению мы с вами сейчас приходим. В нетрадиционной цивилизационной войне Трудно сохраниться даже ядерным державам. Именно поэтому все мы с вами находимся в стадии гибридных войн. Именно поэтому применяется не ядерное оружие, которое позволило бы достичь, достичь очень быстро установленных нормативов снижения бизнеса, промышленности, населения и так далее. И так далее. А применяется вот такое биологическое оружие. Вообще биологическое оружие это важная составная часть любого военного потенциала любой сильно развитой страны, а вот поскольку она запрещена документом от 1972 года, все эти исследования проводятся либо в рамках двойных технологий, которые разрешены то есть мы же изучаем вирусы для так сказать, борьбы с ними либо проводятся в сверхсекретных лабораториях под глубоким прикрытием. В любом случае, если еще в 60-е годы прошлого века биологическое оружие рассматривалось как, в общем-то, его свой смысл, то в 70-е годы открылся новые, подчеркну, именно геномные, что сейчас и имеет место, да, внедрение в геном элементов спид вот в 70-е годы 20 -го века появились большие-большие перспективы геномные для биологического оружия нового поколения а вот в 80-е годы уже начались эти игрушки с перемещением птичек с заражением птиц, которые сами легко переносят эту болезнь но распространяют ее на существенный ареал и в 2012 году вот то самое засекреченное открытие, о котором очень много всяких глупостей говорят, но это смысл его один. По сути, 2012 год предопределил то, что мы получили сейчас. Это открытие, а именно возможность создания вируса первого геномодифицированного с искусственными краплениями. Сейчас оно имеет место. Таким образом, мы имеем э, ситуацию, которая обсуждалась еще в 2000-е годы, обсуждалась ранее, но в 2000-е годы она стала обсуждаться именно на уровне возможности ее осуществления. И она осуществлена. Поэтому, что бы ни происходило, э, вы никогда не услышите э, той правды, что применили боевое Биологическое оружие, ну, извините за тавтологию, боевое биологическое оружие, я немножко тороплюсь, что-то э, было сделано на государственном уровне. Э, никто не заинтересован в полной гибели человечества, практически все заинтересованы в снижении его числа. Таковы факты. Я прошу вас оставаться вместе с нами. Распространять ссылки на видео, я готов буду подискутировать или просто взять интервью людей, которые разбираются в этом, наверное, лучше, чем я, но почему-то молчат. Оставайтесь с нами, хочу пожелать вам здоровья, всего доброго.